Здравствуй, дорогой зритель! Очень рада приветствовать на моем канале. Сегодня у нас будет расклад на четыре варианта. А тема, предложенная, конечно же, моими любимыми подписчиками. И звучит она так. По судьбе новые отношения. А здесь а, мы будем смотреть а, не только отношения новые, которые, которых нет, да? мы также будем смотреть, допустим, а, пары, которые а, ну, в какой-то разлуке находятся, да, в конфликтах, каких-то несостыковках, либо бывшие, да, наши бывшие отношения и вы сможете посмотреть по судьбе либо бы вам а, было бы соединиться вновь, то есть здесь расклад он такой, знаете, вариативный, вы можете а, перекладывать, а, даже, кстати, если вы находитесь длительно в отношениях, допустим, вы уже сыграли серебряную свадьбу, да, грубо говоря, вы тоже можете посмотреть этот расклад и понять Будет ли новизна в ваших отношениях, захотите ли вы почувствовать что-то к своей женщине, что, может быть, вас ожидает в ваших этих отношениях. Ну, основная позиция, да, я это специально проговариваю, я делаю для тех молодых людей, ну, не важно, в каком вы возрасте находитесь, для тех, кто хотел бы, да, этим летом или в этом году встретить новые, да, вот новые счастливые какие-то любовные отношения, либо, либо отношения Кому-то уже зародилась, да, но этот человек, ну, пока об этом не знает, вы, допустим, переживаете, что, ну, а вообще стоит ли признаваться в любви, ну, то есть новое что-то новое, что вас будоражит, да, вот основную, да, вот основная тема нашего сегодняшнего видео. Посудили мне новые отношения, буду ли я там в них реализован, счастлив. Кстати, девочки могут смотреть, перекладывать, так как у меня так уж сложилось, что меня смотрят дорогие или мужчины, я, естественно, делаю, стараюсь делать для, для вас. А, ну что ж, давайте я выложу сейчас, да, потасую, вы пока подумаете, если у вас нет пока образа, который вы бы хотели сейчас представить, вы можете пофантазировать, представить себе какой-то очень красивый образ вашего э, такого желанного мира фантазии, который только ваш. Если у вас уже есть на примете женщина, любимая женщина, которая э, вас запалила, но вы пока стесняетесь подойти к ней, пожалуйста, представляйте, это очень важно, представляйте ее сейчас. Э, так как хотели бы с ней быть, да? в том антураже, в том каком-то чувственной сфере, возможно, там, не знаю, на берегу океана, в каком-то красивом месте. Это тоже, в принципе, очень поможет для того, чтобы вы интуитивно правильно загадали свою позицию. Я вообще не люблю молодые люди, да, не люблю делать... Варианты. Почему? Потому что я считаю, что во Вселенной а, в, в одной позиции уже собраны как бы я их могу считывать и вам показывать но так как есть некоторые э, подписчики которые соскучились по вариантам пожалуйста если вы обладаете мощной интуицией и можете правильно выбрать свой вариант это видео специально для вас а для тех же кто допустим неправильно выбрал свой вариант бывает же такое да вы можете перезагадать ничего страшного в этом нет но опять-таки для Вселенной одного варианта достаточно. Ну что ж, я уже помешала, концентрируясь, а вы расслабляйтесь и продолжаем с вами. Так, раз, первый вариант, второй вариант, третий вариант и четвертый вариант. Сейчас я раскладываю э, позиционно, да, раскладываю на картах Ленорман, но если мне будет нужно какие-то варианты, допустим, подраскрыть, я могу прибегнуть к колоде Таро Элен Доклас. Это если на тот момент, когда мне захочется, я почувствую, да, что это все, все происходит э, интуитивно в данном случае, если я почувствую, что это нужно, да что нужно более глубинный какой-то анализ, сделать какой какого-то варианта: первый, второй, третий четвертый. Пожалуйста, смотрите. Да. Это у нас расширенная колода, карт Ленорман, она прекрасно показывает а, и новые отношения, и как я уже сказала, раскрывает суть ваших отношениях на данный момент который допустим есть в вашем сердечке, в вашем каком-то ментально чувственном да, космосе, но пока нет в реале собственно это и есть новые отношения. Да, вот Что такое новые отношения? Это отношения, в которых пока не было близости. Но из-за того, что меня смотрят все-все любимые подписчики, конечно же, я не могу обделить их, э, ну, да, что это видео только для тех, кто хотел бы встретить да, другого человечка. Я вас призываю, смотрите, пожалуйста, на те отношения, которые у вас уже существуют. Для чего? Чтобы понять что, что вам по судьбе, я специально буду проговаривать, что ваши отношения, которые позиционны, да, которые уже существуют, что в них будет, да, я специально буду подраскрывать, потому что буду ощущать от вас это, эту энергетику. Ну что ж, я думаю, вы все выбрали, я эти карты откладываю, да. Перекладываю и начинаю с первого варианта. Так, я могу сказать вам по судьбе новые отношения. Однозначно, по судьбе. Более того, у меня сейчас так уж сложилось, я посмотрела а, разворот колодки колоды и я вижу что здесь карта букет я уже говорила в прошлых видео что это очень классная карта на именно отношения она выпадает на то что эти отношения при, приведут вас а, к раскрытию себя как очень такого как вам сказать ну в сексуальной сфере во первых вам будет очень этот партнер, партнерша в данном случае очень вам нравится в сексуальном да, аспекте, и ваши отношения приведут тому, что вы как любовник раскроетесь намного больше, чем в предыдущих отношениях, да, для кого актуально, да? Если мы говорим, если мы говорим о парах, которые давно в отношениях, здесь, к сожалению, эта карта а, работает в обратном направлении, поймите меня правильно, а, она говорит о том, что эти отношения, возможно, слишком для вас тяжелые, по причине того, что у вас нет... Нет, именно в сексуальном плане, у вас нет гармонии, к сожалению. И, возможно, вам стоит либо поговорить с партнершей об этом, да, поговорить, что можно исправить, да, вот, либо, либо все-таки начать менять свою жизнь, потому что поймите, для двух человек в данном случае этот расклад не только для вас, но и для той половинки, которая с вами. И если ее не устраивает ваши отношения, да, по вот этой карте, да, не устраивает, то и вас они не устраивают естественно тоже то есть в данном случае могут быть несчастны два человечка может быть поэтому вы смотрите этот расклад да если вы находитесь в отношениях сейчас серьезных но я вам хочу сказать вам по судьбе новые отношения если вы загадали первый вариант сейчас я озвучила да то что вы должны были услышать каждый из вас теперь я под раскрываю да да смотрите карта чувств карта любви по судьбе чувства по судьбе однозначно чувства по судьбе чувства какие смотрите которые уберут ваше одиночество опять таки всенастрии читаю все эти карты видите по судьбе чувства которые навсегда уберут ваше глубинное чувство одиночества которые вы переживаете очень давно для тех пар которые давно в отношениях пожалуйста пересмотрите свои чувства поговорите с партнером возможно вам нужно куда-то съездить до да, поменять какую-то вашу реальность, да? может быть, какое-то время пожить каком-то ограничении друг от друга чтобы соскучиться но что-то нужно менять потому что карта крест в данном случае она имеет для вас именно не совсем приятный окрас но это не значит что если вы поймете что любите друг друга это не значит что вам нужно расставаться вы сами принимаете это решение карты только указывают на то что в этой позиции для новых новых абсолютно отношений у вас зеленый свет более того они уже есть на данный момент в вашем а, астральном уровне то есть они уже существуют и вам они идут по судьбе то есть вы их притянули грубо говоря они вам по судьбе что еще хочу сказать следующую карту беру вот вышла карта женщины вы будете очень любить женщину, главную женщину в своей жизни, которую по судьбе очень скоро встретите. По карте башни для многих, для многих больше 70% здесь проиграется, что эта это судоносная встреча может быть на работе, где вы работаете. Но это не обязательно так, так как у меня на обороте карта компас. Я могу сказать, что эти отношения будут для вас путеводными. Вы очень много приобретете, и так как они вас будут направлять, направлять в правильное русло, возможно, вы приобретете нечто большее, чем просто отношения. Вы приобретете смысл своей жизни, потому что по карте башня я вижу, что э, какой-то молодой человек, да, вас тут много, но я обращаюсь как бы к вам, да, как. Кто меня смотрит, долгое время ощущал дикое одиночество внутри своего сердца, и не было направления, куда двигаться. Вот, вот эта карта об этом. Вы не знали, собственно, зачем вы куда-то идете как вам что выстраивать, вот у вас не было этого ощущения, что вы нужны, что вы что ваша жизнь куда-то двигается развивается, вот развития не было да, по карте крест, так как она выпала первая, Я могу сказать да именно новые отношения с этой женщиной, которая выпала которую вы загадали, не просто новая женщина, она у вас уже есть вы, вы ее тут загадали она поэтому и выпала они приведут к тому, что у вас будет и развитие в, рабочей, в работе в работе вашей сфере рабочей где вы находитесь и развитие в социуме и развитие по вашему вообще смысл смотрите вышла карта компас видите карта гадает я я всегда восхищаюсь картами любыми но особенно моими любимыми колодами у них не так много к сожалению да но все, что у меня есть, мне очень дорого. Я вообще отношусь к своей жизни очень серьезно и вас призываю. Так вот, по этой карте вот эти отношения, они будут путеводной звездой для вас. Вы приобретете нечто большее, чем просто любовь. Вот об этом этот расклад. Ну что ж, кто загадал первую позицию, я думаю, все здесь было четко объяснено, понятно. Давайте смотреть второй вариант. Так, второй вариант, смотрите, лабиринт. Вы сейчас в активном поиске. Более того, вы загадали здесь женщину, и она тоже вас ищет. Скорее всего, ваши отношения повесли в воздухе. Поэтому вы ходите в поисках друг друга, здесь на карте мужчина и женщина, причем здесь две женщины, возможно, скорее всего, здесь проиграется, что у мужчины есть еще кто-то, и он загадывает новые отношения, он хотел бы выйти из каких-то отношений и вернуться, вернее пойти в новые отношения. Скорее всего, здесь вот больше энергетика этой карты. Я, я вот сейчас ее вибрационно э, так вот читаю. Давайте я подраскроем. Да, выходит мужчина. Все, что я сказала, абсолютно достоверно, потому что выпала карта главного мужчины. Да, мужчина в поиске, у него есть действительно отношения, но они его не устраивают, и он в поисках новой женщины. Причем она уже существует у него. Не просто как бы в мыслях, она существует в реале. И она сейчас не с ним. Вот видите, вот лабиринт, и вот там внутри беседочка карты 43 ленорман марчетти колода и здесь мужчина в поисках конкретного лица женского пола но то ли это женское лицо закрытое то есть что-то там не выяснено не прояснено и он хотел бы знать, по судьбе ли ему новые отношения и завершить старые. Скорее всего, здесь вот такой мужчина проигрывается. Может быть, это не ваша позиция? Можете перезагадать. Да, совершенно верно, карта-колодец. Он очень глубоко относится к этим новым отношениям. Хотел бы туда нырнуть с головой, потому что большие чувства к, новым, к новой женщине. И, возможно, у него проигрывается сценарий того, что он вообще ловилась, да, по жизни. И такие мужчины тут у меня есть, да, и на канале, и в этой карте я их и ощущаю. Но я могу сказать, если мы спрашиваем по судьбе, то по карте колодец я могу сказать, да, эти отношения вам принесут глубочайшее постижение сути, что такое отношение, потому что до этого вы не серьезно относились каким каким бы то ни было отношением вы очень не то что вы легкомысленно были нет я не хотела бы сказать что вы уж совсем бесчувственный человек но у вас больше было эгоизма в отношениях вы все-таки вставили себя в отношениях на первое место всегда и хотели бы чтобы второй человек бескомпромиссно вас слушал. Сейчас вы пересмотрели свое отношение к этому, и, возможно, эти отношения, которые к вам грядут, они к вам грядут, да, они вас сделают более. Да, и это будет очень скоро карта коса. Они вам они у вас будут очень скоро, буквально вот в этом месяце точно. Смотрите, и они вас запалят. Вы бредите, будете. Ну, во-первых, вы уже о них очень часто думаете, карта солнца, да, 31-я карта, Ленорман. Вас они греют, вас они согревают, они вам дают энергию жизни, они воспитают как мужчину. На более дальнейшем уровне они у вас будут убирать ваши блоки. Блоки, что такое блоки? У вас много комплексов, поэтому вы не находили... Возможно, выхода, да, в тех отношениях, в которых вы находились ранее, вы не находили выхода своей энергетики, вот этой мужской. И сейчас вы работаете над собой через карту вот коса и карту колодец. Я могу сказать, вы многое в себе меняете. Вы, кстати, молодец большой, потому что из карты такое не очень скажем, серьезной, вы выходите, вы выходите на карту колодец, она возле вас, да, что такое колодец, более глубинное понимание сути вещей, сути отношений, сути любовных переживаний, что такое вообще мир, что такое законы, да, причины причиной следствия, вы стали понимать, что жизнь это не совсем бег по кругу, да и не наступание на одни те же грабли, вы начали понимать, что отношения ⁇ это отношения-морознь, и, возможно, вас и тянет новые отношения, что вы хотели бы по-новому начать жить своей жизнью, именно своей. Потому что любые отношения ⁇ это проявление через другого человека, через любовь да, другого человека, познавание прежде всего себя, своей сути. И обмен энергиями. Вот тут я могу сказать, мужчина работает над собой. Да, у вас будет успех. Карта Клевер. Эти отношения принесли и принесут вам удачу. Они будут скоро. Вторая карта указывающая, что это будет скоро. Сейчас я на карту КТРУ посмотрю. Может быть, что-то такое интересное вам выйдет. Мне интересно самой посмотреть, что тут. Потому что э, позиция такая, ну, вернее, этот вариант второй, он у нас оказался такой глубокий даже. Мужчина сам вышел. Тут обратите внимание, в первом варианте вышла карта женщины, во втором варианте вышла карта мужчины. Это действительно стопроцентно такой изумительный просто получился у нас с вами расклад. Да? Чего ожидать? Да? Смотрите, Паш Кубков, Паш Кубков 2, это новые отношения, новое признание, новый любовный роман, новая связь, новый какой-то даже знаете, вот, вот я уже говорила, пажи – это все новое, новое, неизведанное вами. Плюс здесь еще молодая энергетика проигрывается. Что такое молодая энергетика? В каком возрасте вы бы себя не нашли, вы поймете, что эти отношения, которые грядут, они принесут вам... Настолько новые чувства, что вы даже не поверите, что это ваши чувства. Они будут, как вам сказать, они будут со знаком не просто плюс, они вас э, вытянут на другой уровень здоровья, да, физического э, какого-то экстатического переживания себя в этом пространстве вы поймете, что вы до этого, до этого, ну все, что касается этой карты, да, сейчас вы до этого, да, все настычнее не испытывали такой легкости, такой страсти, такой какой-то, а, ну как вам сказать, а, ой, как же вам хочется передать это в словах, эту энергию. Вот такой юношеский адреналин будет такой, которого вы давно уже стасковались по этому ощущению, потому что привыкли уже к отношениям другим, либо к жизни, надоело вам, в общем, все, если вот образно, да, вы уже ни во что не верите, вы уже нашли себя в позиции, там, я старый, или там я немощь, или там. Ну, только не обижайтесь. Я вас в данном случае наоборот э, считываю, как э, то, что у вас впереди <сёк> все со знаком наоборот, вы поняли, да? Вы вернетесь как бы на 20-30 лет назад. Вот эти новые отношения они вас выведут на уровень такого мальчишки. да? Мальчишки, который ну, безмерно счастье. Вот, вот такая была у нас интересная. Второй, второй вариант был такой изумительный. Ну что ж, смотрим третий вариант. Здесь карта Звезда. Поздравляю тех, кто э, эту позицию загадал. Здесь однозначно сразу дан ответ. Вам не просто по судьбе, это ваши самые, грядут самые главные перемены в вашей жизни, в вашей судьбе, в вашей натальной карте они отображены космическом пространстве эти отношения они вам знаете они вам были заложены до вашего рождения даже эти отношения я не знаю кого вы тут загадали но это какая какая-то уникальная у вас будет история вашей жизни я за вас безмерно счастлива сейчас я подроскую эта карта она очень важна для вас ну, чтобы вы ее увидели я вам ее показываю да а эти отношения, они вас сделают сильным человеком для себя, сильным, как вам сказать, в какой-то степени вы познаете, вы познаете нечто большее, чем просто, что такое связь между мужчиной и женщиной, да? вот. вы через эти отношения познаете самое главное, что вы должны познать. Я больше ничего не буду говорить. Ну, карта звезда. И женщина, которую вы здесь загадали, она настоящая. Не не пропустите ее, потому что звезда выпадает в раз в жизни. Ну, скажем так, есть, знаете, вот уровень такой, что есть отношения, которые жалко потерять, есть, которые не жалко потерять или там я ничего не упустил вот это вот вообще грех потерять такие отношения если мы говорим о новых отношениях если мы здесь говорим об отношениях которые зашли допустим в тупик в разрыве или вы бы хотели ну у вас там есть на примете люди да какие с которыми вы допустим не общаетесь, достаточно не сблизились, и вы загадали здесь, то я могу сказать, для вас это очень важное знакомство было когда-то. И, ну, пожалуйста, очень, карта Звезда ⁇ это карта всегда самого такого судьбоносного встречи, знакомства, не знаю, какого-то, знаете... Исполнение мечты, сокровенной мечты, что бы вы сейчас не загадали. Кстати, кто загадал третью позицию, если у вас давно что-то не идет, не получается, знайте, что по этой карте у вас начнется скоро период, когда ваша мечта будет двигаться уже к реализации, да, начнет исполняться. Ну что ж, подраскроем эту карту. Карта свидания видите звездное свидание но и опять таки я говорю новые отношения ваша жизнь поменяется со свиданием с этим звездным человеком кого бы вы тут не загадали это для вас не то что по судьбе по звездам открываются двери открываются двери в новое счастливое новое Здесь, понимаете, здесь волшебство. И вот опять выходит у нас карта беседка. Возможно, вы были в каких-то отношениях, я уже говорила насчет этой карты, не буду повторяться. И вы бы хотели найти эту звездочку, которую вы давно где-то потеряли и, и плачете, ну, эзотерически плачете, может быть, из-за этого, не знаю. Но здесь эта карта говорит, вы давно в поиске своей вот этой звездочки. Да? вы в поиске, вы ее ищете. И она ваша путеводная звезда. Карта компас. Вот такая интересная третья позиция у нас вышла. И смотрим четвертую позицию. Здесь у нас карта женщины. Причем женщины сексуальной в таком вечернем будуаре она вас страстно желает. У вас не только по судьбе эти отношения. Эти отношения. По судьбе и этой женщине могу сказать если меня смотрит женщина то эта женщина будет счастлива потому что ей по судьбе будут даны новые прекрасные отношения а что хочу сказать эта женщина вы ее знаете так как она вышла здесь основной картой вы ее прекрасно знаете более того вы ее очень давно хотите Скорее всего, так. Поэтому выходит такая карта. А, возможно, есть какие-то у вас здесь скрытые мотивы. Кто-то с кем-то чего-то не договорил, не поговорил. Потому что женщина, она как бы смотрит в окно. А, она чего-то ожидает. Да? Женщина как бы на паузе. Давайте раскрою эту карту. Да, сексуальная карта букет. Женщина вами очень страстно любима, желанна пока у вас ничего не было, и карта мужчины. Это потрясающий расклад, Ленорман, как всегда, делает чудо. Смотрите, карта мужчина, женщина, букет. Это будет потрясающий союз, вы идеально подходите друг к другу. У вас сексуальная гармония просто миллионно-процентная, потому что здесь именно об этом расклад возможно вас тянет к этой женщине подсознательно вы ее боитесь даже здесь такой момент я чувствую потому что мужчина здесь одет и вышел возможно вас тяготит тяготят эти чувства вы боитесь что оплошает ну как это сказать не сможете покрыть каких-то запросов этой женщины потому что на обороте карта маска, вы одеваете маску в общении с этой женщиной либо не общаетесь с этой женщиной по карте маска, то есть вы прячете свои истинные намерения прячете свое лицо пока перед этой женщиной, но вы ее страстно желаете, но самое главное что она желает вас тоже а здесь вот такой момент да, по судьбе ли вам эти отношения? Однозначно да Однозначно да, давайте я еще возьму карты, я знаю, что вы хотите по этой uh, еще кое-что узнать, давайте посмотрим, по судьбе мы уже выяснили, что ждать от этих отношений, да? что, как, какими они будут, да? если они будут они будут очень сексуальными. Опять вышла сексуальная карта. Здесь три сексуальные карты, да, карта плетки. Здесь удивительная гармония сексуальная. Здесь настолько она сильная, что эти вибрации передаются даже моим рукам. Вот настолько сильная гармония здесь. То есть люди, они посланы друг другу, они даны друг другу свыше. Карта лупа. То есть мужчина, он... Поражен, сражен этой женщиной. Он ее рассматривает под увеличительным стеклом. Ну, это все образы, мы понимаем, да, о чем. То есть внешние данные, облик женщины, ее темперамент. Давайте еще одну карту возьму. У вас, у каждого из вас было разбито сердце. Вот о чем эта карта. Было разбито сердце друг без друга. Оказывается, здесь проигрываются люди, которые даны были друг другу давным-давно. И каждый из них смотрит, смотрит и видит, что друг без друга невозможно жить. Разбитое сердце. Вы не можете друг без друга. Вы не можете без вашего слияния. Понимаете, о чем? Вот о чем шестерка Пентаклей. Вы не были сейчас рядом, ну, не, у вас не было этого контакта, да, именно поэтому нет этой энергии между вами, и поэтому сердечко стонет, вы без дружки не можете. Вот такие вот интересные здесь у нас проигрываются отношения, такие интересные пары. Да, это новые отношения, которых, э, как я уже говорила, есть элемент такой, знаете, как вам сказать, бешеной такой тяги друг к другу, но нет реализации пока. Будет ли эта реализация? Насколько быстро? Давайте посмотрим. Да, будет и очень скоро, потому что туз мечей новое начало, опять-таки, острое начало. Да, и мужчина, вот почему вышла карта лупа. Он рассматривает женщину на расстоянии, он не может быть рядом, поэтому он очень-очень деликатно и в то же время много. Да, хочет знать о ней, потому что его безумно тянет точно так же, как и ее к нему. Вот такая интересная здесь заделка, да. Давайте узнаем эти отношения, как они, насколько они будут длительны для вас, потому что здесь очень много страсти. И обычно, знаете, как у нас принято, что страсть там, как через какое-то время проходит. Вот хочу спросить у карт у Высших Сил, насколько эти отношения новые, да? насколько продлятся они долго и вообще к чему они могут привести. Смотрите, успех карта Солнца, Старший Аркан, это бесподобная карта. Солнце, Вы для него Солнце, Вы для нее Солнце. И она для вас Солнце. Это то, что вечно. Что такое Солнце? Я спросила, как долго, да? К чему они приведут? Приведут, во-первых, это карта успеха. Карта такого яркого, яркой жизни. У вас до этого жизнь была конфликтная. Почему я так говорю? Туз мечей, тройка мечей. Ну, разбитое сердце, да? И карта плетки. Вы сами по себе не особо себя любили, да, вот, но ну, я имею в виду мужчина, а вам казалось, что у вас характер такой какой-то вспыльчивый, сдернутый. Вы бы хотели с этой женщиной как можно быстрее начать отношения, потому что подсознание ваше чувствует, что она ваша, что ваши отношения сложившиеся в правильном русле, приведут вас к какому-то другому пониманию, что ли, как, как жить, не конфликтуя и с собой, и с социумом. Так вот, вот по этой карте успех, да, Солнышко, я могу сказать, во-первых, это старший аркан. Он говорит, обратите внимание на эту ситуацию, да, на все то, что было до этого. И о чем я спросила, как долго будут эти отношения, и, и что они принесут? Да они принесут успех. Вот все, о чем вы сейчас подумали, да, загадав здесь кого-то, вот оно будет успешно, у каждого это свое, да, вас же много, это общий расклад. Вот здесь будет полный успех. И самое главное, ваше разбитое сердечко-то залечится, потому что оно до этого страдало понимаете я очень рада была увидеть а, четвертый вариант честно говоря не ждала вообще все варианты сегодня у меня какие-то удивительные знаете ребят мне иногда кажется что вот ну, не знаю у меня здесь во-первых энергетика бешеная вот реально я чувствую эти отношения а я чувствую на уровне таком не непри... мне не переводила на слова, насколько здесь гармония. Гармония. Вот в данном случае, в четвертом варианте здесь была сексуальная гармония настолько сильная, настолько сладкая. Я не знаю, наверное, в русском языке я столько прилагательных не найду, даже если я сильно долго буду думать, чтобы описать вибрационно сладость от этих отношений. Все, кто загадывал здесь, и у вас проигралась эта ситуация, я вас поздравляю. Не пропустите эти отношения, действуйте, потому что здесь было очень феерично. Те, кто в чувственном уровне понимает, да, вот о, чем, о чем я говорю, я думаю, меня полностью с первых секунд поняли, да, о чем, о чем этот был расклад. Ну что ж, сегодня не было тупиковых ситуации Я никому, по-моему, ни в одном варианте не сказала, что э, вам ничего не... <смех> Уже... <смех> ну, знаете, как вот многие ребята пишут, да вот я разочаровался там в ком-то, ну, например, да. Я хочу вот сказать, э, я когда вас читаю, я читаю не просто ваши слова, я читаю как бы ваши сердца. Я вам посылаю эту частичку, да, которая вам помогает преодолеть а, горесть эту. Но самое главное, вы когда смотрите расклад, вы смотрите его а, с позиции, что что при, приходит то новое когда вы отстраняетесь, отпускаете старое, ненужное, где вы поняли, что вас предали, либо вами не занимались, либо вас отфутболивали, как бы это ни печально было слышать, но вы, допустим, это поняли сами, да, есть такой момент у некоторых моих слушателей, вы должны понять, что с той же силы, с которой вас где-то не приняли, с такой же силой, да, где вас не приняли, но вы проработали, да, причины этого, с такой же силой, наоборот, принятия будут ваши новые отношения. Почему? Да потому что это закон, знаете, где убавилось, там прибавилось. Не может такого быть, что все мужчины на земле будут одинаковы, в каких-то отношениях с какой-то женщиной, да? У каждого своя ситуация, но эта ситуация решаема. Эта ситуация должна быть вами прожита промысленно, как вам сказать вынесены да, в ней какие-то уроки для того, чтобы в новых отношениях, на которые мы сегодня смотрели, ва ваши вот эти уроки не повторялись, и вы наоборот кайфовали. Вот понимаете, с первой секунды кайфовали, начиная от знакомства, заканчивая уже, собственно, вот тем, что мы сейчас говорили, да, гармония, гармония вот эта вот сексуальная, вы должны понять, что гармония, она она дается вам сверху, но в большинстве случаев гармония выстраивается вашим вот этим ментальным уровнем. Если у вас есть какие-то заморочки, блоки, либо отсутствие отпускания, да, вот того старого опыта негативного, конечно, вы его принесете в новые отношения. И наоборот, если вы настолько все поняли, прочувствовали, умнейшая личность, которой вот сейчас большинство, да, из моих ребят, которые смотрят, вы настолько мудро стали относиться к своему выбору в жизни, что, во-первых, вы притянете и выберете настоящую красавицу, да, настоящую императрицу в своей жизни. И самое главное, вы уже не встанете совершать для себя же каких-то глупых, ну, неоправданных поступков, чтобы не поставить под угрозу эти удивительные новые отношения. Вот, собственно, об этом я хотела еще сказать. Вы очень-очень далеко продвинулись, многие из вас. Смотрите, на обороте карта, вот я сейчас говорила, открыла, карта Орхидеи. Это удивительная карта верных счастливых отношений. Да, вам всем по судьбе, всем, кто сейчас смотрит, и во всех вариантах это проигрывалось, верные, чудесные отношения, но для этого нужно тоже не забывать понимать, да, что отношения строятся двумя людьми. И для того, чтобы притянуть правильную личность, да, правильную девушку, правильную в эзотерическом смысле, которая вас действительно будет любить, нужно понимать конкретно, кто вы в этой жизни, какие у вас э, стремления, зачем вам эти отношения, да, проигрывать уже в ментально-астральном уровне, Какая это женщина, да, какая у нее внешность, какая у нее осанка, какая, какой у нее э, к вам посыл, да, при знакомстве, да, например, э, чем она живет, э, какие у нее приоритеты. Ну, это тоже очень важно. Вы бы хотели, чтобы этот человек к вам душевно относился? Значит, думайте об этом и старайтесь не унывать и в этот период пока вы не встретились знать что это произойдет потому что это важно это очень важно не, э, не отчаиваться я точно знаю что все эти позиции которые сегодня были они все все вероятны для вас все абсолютно а там где проигрывалась э, карты мужчины и женщины то эти женщины и мужчины уже существуют на данный момент времени но они существуют пока, опять-таки, да, в позиции расклада, то есть за вами активные действия. Ну что ж, на этой очень-очень сладкой ноте я оставляю вас с вашими грезами, с вашими чудесными, возможно, даже кто-то сегодня увидит чудесный сон, напишите мне об этом. Я с удовольствием читаю все ваши комплименты, все ваши э, комментарии. Кстати, можете комментировать друг дружку, э, задавать друг другу вопросы, это так интересно ваше общение э, в чате. Э, я, вы знаете, э, с удивлением обнаруживаю, сколько чудесных мужчин у нас э, э, сейчас. да непростое время, да, вот по-человечески непростое, многие люди, грубо говоря, стараются замкнуться, быть в каких-то таких негативных эмоциях, но все, что касается нашего чудесного канала, да, здесь у меня полный просто полный чувственный уровень благодаря вам ребята я очень за вас радуюсь как всегда с вами в любой момент пишите я вы сами знаете практически всем с удовольствием отвечаю, иногда даже лично отвечаю на какую-то там просьбу там я хочу сказать что ваши судьбы они прекрасны очень многие судьбы прекрасны вы даже не представляете, каким вы станете через год, через два года. Это будет просто для вас, знаете, как полет на Луну. Полет на Луну, потому что вы раскроетесь. И в каком бы возрасте вы не были. Поверьте, вы очень мало пока… Да, вы много прошли грусти, да, печали, какого-то застоя, непонимания, раскола у кого что. Но когда вы смотрите расклады, понимаете, раскрываетесь, вы как бы изнутри, сверху, да, изнутри смотрите на себя и понимаете, как важно, как важно самого себя за что-то простить, отпустить боль, обиду, горечь. И как сразу же на это освободившееся место в вашем сердечке вашем космическом вот этом вашем неприкосновенном ни для кого космическом уровне приходит то то сентиментальное настоящее знаете глубочайшее осознание кто я что я как сущность да и у вас сразу меняется жизнь она меняется и вы конечно же это ощущаете да эти перемены у каждого у каждого с разной скоростью, потому что каждый проживает жизнь по-разному, да? это понятно. Но если идти в одном направлении долго, вы, конечно, приходите к конечному пункту назначения, который называется Любовь. Ну что ж, я вас обнимаю, жду от вас радости, счастья. Делюсь с вами этим абсолютно бескорыстно, потому что на самом деле я очень сильно хочу, чтобы этот мир процветал. Ну что ж, всего доброго, до следующих встреч, пока!